Магазин Спортнит представляет вашему вниманию горизонтальный велотренажер Proform 310 CSX. Он оснащен бесшумной электромагнитной системой изменения нагрузки с 16 уровнями сопротивления. Для удобства использования и уменьшения нагрузки на позвоночник сидение оборудовано спинкой. Большой LCD-дисплей компьютера показывает скорость, расстояние, время, интенсивность движения, калории. В компьютере также заложена программа снижения веса за 8 недель. Дополнительный комфорт обеспечивает вентилятор и держатель бутылки. Актуальные акции и подарки данному тренажеру смотрите в описании под видео. ProForm 310 имеет стереодинамики. Подключив через Bluetooth или при помощи провода ваш телефон, планшет или плеер, вы сможете заниматься под вашу любимую музыку или смотреть фильм, так как устройство можно установить на специальную подставку на уровне глаз. Датчики пульс расположены на вертикальных рукоятках. Актуальные акции и подарки данному тренажеру смотрите в описании под видео.